Причем передача вперед Отпустили далековато от себя Но нет, все-таки Хал поворот за мяч И получил удар по лицу Сейчас Хал, как кажется, ваграммированный сил Своим видом показывает Передача левого флангу Урала не получилась Аут зарабатывает наша команда Из-за боковой будет водить мяч Зенит ну все, уже свистеть пора, наверное Вбрасывает Фрюк в флажку Держит мяч Зенит И что, финальный свисток, друзья 2-1, Зенит выигрывает Екатеринбурги. Екатеринбурге Тяжелая победа Неприятный первый тайм, нормальный вполне себе, второй, два мяча мы забили, на один мяч забили больше, чем соперник, Роман Широков Дальше, сделал, Видите, сделал в первом тайме, и Зимит добивается победы, на 53-79 минутах отличился Роман Широков, ну а Спартак Курни, в первом тайме под занавес,